Очень коротко о том, как открыть корпус Павербанка Energizer. Модель УЕ двойка три нуля Это, конечно, лишнее. Я потому что не знал, как его открыть. Немножко подрезал. Вот. И чтобы другие этих ошибок не повторяли. Значит, держится его корпус следующим образом. Вот эта часть, она приклеена к нижней половинке, вот сюда. Тут вот шов идет, значит, нижняя половинка, верхняя половинка. Вот эта вот лицевая панель приклеена к низу намертво, а верхняя часть крепится к ней на защелках. Мамы защелок находится на передней панели, папы на верхней крышке, и открывать лучше всего как-то так. Вот за этот угол тянуть туда, чтобы отщелкнулись вот эти вот защелки. И пойдут вместе с ними отщелкиваться защелки здесь. Они тут в шахматном порядке расположены. И на довольно большом расстоянии. Где-то вот так. Вот так, так, так, так, так. И вот если этот угол пойдет, вот здесь вот пойдут защелки отщелкиваться. Дальше можно будет идти по шву чем-нибудь, типа ковырялки для мобильников. Весь его раскрыть, вот так. Дойти до этой точки, где кнопка. И дальше уже он откроется вот так. Вот так, вот вверх. Вот так. И аккуратненько можно будет расцепить оставшиеся защелки между передней панелью и верхней крышкой. И тогда он откроется. Вот, не повторяйте мои ошибки. Знаете сразу, как это правильно делается. Всем спасибо.